Впервые об изменениях облика камского побережья стало известно в марте этого года. Тогда корпорация туризма РФ» совместно с правительством республики Татарстан включила Лаишева в список перспективных территорий для развития туризма. Проект курорта на берегу Куйбышевского водохранилища накануне презентовали на конференции по туристическому развитию Татарстана. Функциональная программа, которая заложена Республикой Татарстан, предполагает а, большую территорию освоения уже существующим объектам, которые там расположены. Конечно же, а функциональная программа была очень обширной и интересной, и можно заметить, каким образом а, это влияет на развитие туристических особенностей а, Татарстана. Согласно разработанному туризму РФ-проекту, благоустроенная территория будет достигать 311 гектаров. В данный момент разработчики устанавливают сотрудничество с местными инвесторами. Выдвигаются предложения по объектам, которые смогут расположиться на преображенной местности. Я предполагаю, наверное, мне так кажется, что, вероятно, это станет одним из таких крупнейших центров реализации. И в Татарстане огромное количество очень красивых мест, которые можно будет также использовать для подобного рода объектов. План предусматривает несколько гостиниц, рестораны, глэмпинги, а также специально оборудованную гавань для яхт. Также отдельные инновации затронут поселок Семрук, построенный для съемок сериала "Зулиха", открывает глаза». Туристов ждут всесезонные развлечения внутри кинодекораций. Валерия Гарнышева, Александр Кунзенцов, Универньюз. News.